Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентского финансового института. В Казанском университете имеются экономические университеты, а наши направления тоже подготовились по и экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня приехали в Казань. В Казанском университете состоялся мастер-класс по повышению квалификации для студентов. Коллеги, мне очень приятно с вами встретиться, я очень рада видеть всех вас. Медики униклиники, спасение жизни для них обычное дело. Ишемические инсульты сегодняшний день получают возможность таких пациентов излечивать. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. В Государственной Думе Российской Федерации открылась выставка, посвященная 1000 столетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Торжественную церемонию посетили председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, президент Татарстана Рустам Миниханов, а также руководители всех фракций и депутаты. Экскурсию для них провел директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. В экспозиции повествуется о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры, становлении отечественной мусульман мусульманской богословской традиции в России, а также о современном возрождении ислама и святынь древнего Болгара. Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентского финансового института. Все подробности смотрите далее. Встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Ташкентского финансового института состоялась в главном здании университета. В первую очередь визит преследовал цель знакомства с Казанским университетом. Директор Института управления экономики и финансов КФУ Нейля Багудинова отметила, что самое большое количество узбекских студентов учатся именно в Институте управления экономики и финансов. Они в самом деле не просто учатся. Мы уже с ними работаем, они уже занимают, но ну, пока еще не самые большие пасты в банковской системе, финансовой системе, в казначействе Республики Узбекистан. Многие работают в вузах, особенно те, кто закончил магистратуру. На сегодняшний день в Казанском университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является реализация программ двойного диплома в рамках договоров о получении двустороннего образования студентами. В настоящее время в ВУЗ реализует 45 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным направлениям подготовки. Приоритетны в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Казанский университет имеется экономические университеты, а наше направление тоже подготовка специалистов по финансово-экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня вот приехали в Казань, ознакомимся поближе и э, создать условия для дальнейшего сотрудничества. 19 мая гости планируют посетить 8-й международный экономический саммит России «Исламский мир. Казан-саммит-2022» – главную площадку экономического взаимодействия Российской Федерации стран исламского мира. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялся мастер-класс по повышению квалификации для студентов. Все подробности узнавал наш корреспондент Глеб Нигматем. 17 мая в Зале Попечительского Совета Казанского Федерального Университета провели мастер-класс по повышению квалификации для студентов Государственного Муниципального Управления. Суть тренинга заключается в формировании имиджа и развитии навыка управления. Занятия для будущих коллег провели специалисты из государственных органов Республики Татарстан. Коллеги, мне очень приятно с вами встретиться. Я очень рада видеть всех вас, потому что вот мы уже... Ветераны государственной службы очень хотим, чтобы на смену нам приходили все более и более умные, образованные и очень интеллектуально развитые и, самое главное, одержимые идеи государственной службы – люди. Перед встречей со спикерами студентам показали небольшой информационный и мотивационный фильм. В нем показывались особенности управления в республике, а также разнообразные идеи и стратегии по ее развитию. Все это было сделано для того, чтобы студенты получили заряд положительной энергии и почувствовали себя частью чего-то общего. Престиж государственной службы сегодня – ну, мягко выражаясь, что мы сегодня в телевизорах видим, это про милиционеров и про бандитов, да, фильмы. Значит, а вот э, выполнение добросовестных э, функций, функций, государственных, муниципальных услуг, те, которые необходимо оказывать, но ну, мягко выражаясь, не всегда мы видим по телевизору, и, естественно, у населения э, вытекает э, соответствующие. Э, Мнение. После показа фильма в зал попечительского совета прошли спикеры. Каждый из них поприветствовал студентов и выступил с мотивационной речью. Специалисты утверждали, что эффективность власти зависит от наличия квалифицированных кадров, способных предпринимать быстрые и грамотные решения. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универньюз. Спасение жизни для них обычное дело. Медики униклиники Казанского федерального университета ежегодно проводят около 800 операций с помощью современного высокотехнологичного метода тромбоэкстракции. Все подробности смотрите в сюжете Маргариты Михайловой. Специалисты сосудистого центра на базе медико-санитарной части КФУ спасли жизнь 62-летнему пациенту с инсультом. Мужчина поступил в отделение в тяжелом состоянии. В результате обследования выявился тромбоз крупной артерии, снабжающей правое полушарие головного мозга. Всем известно, что инсульт это очень грозное заболевание. Инсульт занимает первое место в структуре смертности и второе место по инвалидизации среди всех заболеваний. Внедренная программа на территории Российской Федерации Республики Торстан по лечению инсульта, противоинсультная программа, включает в себя комплекс мероприятий, позволяющих снизить смертность, повысить эффективность нейрореабилитации с помощью высоких технологий. Симптомы у пациентов примерно одни и те же. Нарушение речевой функции, паралич конечностей. Виной всему тромбы – образование, перекрывающее сосуды и блокирующие поступление крови в определенный участок органа. Подобные случаи нередко приводят к летальному исходу. Однако методика тромбоэкстракции позволяет буквально вытянуть тромб из сосуда и спасти жизнь пациенту. Сама по себе операция проходит в течение получаса, на самом деле очень быстро на сегодняшний день. И данная операция в нашем центре проводится уже чаще, и больше пациентов получает высокотехнологичную медицинскую помощь. Медики подчеркивают, что при наличии любых симптомов инсульта необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту. Если пациент вовремя не получит помощь, часть головного мозга может отмереть. Эффект от операции появляется уже спустя час. Речь человека и опорные двигательные функции восстанавливаются. Ишемический инсульт на сегодняшний день получает возможность таких пациентов излечивать. То есть раньше они риск смертности был намного выше, инвалидизация. Сейчас такие пациенты восстанавливаются и получают необходимую высокотехнологичную помощь. Ежегодно в сосудистый центр на базе медико-санитарной части КФУ поступает около 800 пациентов с инсультом. Специалисты центра успешно практикуют методику тромбоэкстракции – Период реабилитации после нее в среднем занимает месяц. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. В главном здании Казанского федерального университета открылась выставка Параха Зологлу, посвященная трудам профессора Николая Катанова. В чем заслуги ученого и какие экспонаты представили организаторы? Во всех подробностях разбирался наш корреспондент Глеб Негмати. В Казанском федеральном университете открылась выставка, посвященная Николаю Катанову, заведующему Музею Отечества ведения. Сюда еще в XIX веке он привозил экспедиционные материалы. Катанов всю жизнь посвятил полевой этнографической работе. Основой его трудов – личные наблюдения, опрос местного населения и описание фольклорных трудов. Проводя свои этнографические экспедиции, Катанов привозил, конечно, большое количество этнографических предметов для того, чтобы студенты университета могли изучать различные народы. Эти предметы он передавал, дарил в музее. Сейчас коллекция, собранная Катановым, находится в фондах этнографического музея и Национального музея Республики Татарстан. В выставочном зале музея были представлены хакасские предметы, приобретенные Катановым в селах Енисейской губернии. В число экспонатов вошли коллекции кесетов, курительных трубок и рукавиц. В качестве гостей на мероприятие были приглашены ученики лицея имени Лобачевского. Перед открытием, исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский возложил цветы к могиле этнографа. Еще при жизни Николай Катанов подарил музею фотографии жителей Минусинского уезда. К экспонатам ученый приложил подробное описание. На сегодняшний день большее количество рукописей из коллекции этнографа принадлежит научной библиотеке имени Николая Лобачевского. Глеб Нигмати, Фарид Захитаглы, Универньюз. С 15 апреля по 30 мая 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортно городской среды» проходит общероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!